Это мормок! А, вы тут? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дострой. сегодня мы будем играть в хай О. Кстати, не забудь поставить лайк, и... Эта игра, короче, про прятки. А также не забудь написать комментарий, потому что я все комментарии читаю. Ты же это знаешь. Все, погнали тогда в бой. Так, я возродился. Эм, а где я? Тут контейнер! Эй, а где посылка? Стоп, смотрите, афиши сегодня будут показывать, как инопланетяне крадут свинью. И тут написано Хайд онлайн. И там написано Хайд. Хайд онлайн. Короче, тут большой пропеллер. Вы это слышали? А ну быстро бежим. Так, на второй этаж поднялись, короче. И... Так. Нет. <связывая> Что? А ну, беги за ним быстро. Беги. Чё, ты Ты спишь, что ли? Или чё? Чё, не видишь его, что ли? Вот он. Давай, стреляй. У меня супер АИМ, короче, скачан на эту игру. Поэтому мы сейчас будем тащить с этим АИМом. Блин, мы его не смогли убить. Но я его все таки убил. Так, смотрите, короче, я... Я топлива, поэтому... Короче, бежим на... Второй этаж, чтобы нас сразу же не заметили. И давайте возьмем, наверное, каску, что ли, давайте. Вот О, вообще... Смотрите, в принципе, тут на втором этаже мало места, где прятаться И, наверное, мы все-таки зря сюда пробрались. Ах ты, стоп, смотрите, смотрите. Блин, тут класс. Тут класс. Блин. Давайте. Блин. Я что-то боюсь. Черт. Я на видном месте, я ору! Тихо! Тихо. Тихо! Я надеюсь, он меня не заметит? Его убили! Его брата убили! Вау! Нифига я замаскированный! Тихо! Да как? Как он? Как он меня узнал? Пипец! Бежим! Бежим отсюда! Бежим! Дверь, откройся! Хорош черт бежим, бежим туда Чёрт! я испугала, Чёрт! охренеть Ха-ха-ха, вот это сейчас был угар. Ну все это минус банка. Это что там у нас? Спрайт? О, бургер бегает. Ничего себе. Беги, гамбург. Беги. Быстрей, да тебя убивают. Лол. Минус гамбургер. Вообще какой-то нуб. Я вообще тут профессионал. Кстати, мы когда будем играть за предмет, мы кого-то превратим в животного. О, вон, видите? Это спрайт Спрайт убивает и превращается в свинью, поэтому спрайт не пейте, да. Это просто минус спрайт. Во, все, смотрите, просто спрайт что делает. Давай, давай, спрайт, беги. Ну тебя ж видно, боже, спрайт, ты какой-то нуб. О, молодец. Только... Да снова спрайт убивает. Да куда ты, блин, снова? Ты, ты дурачок, Спрайт. Ой, минус Спрайт. <связать> Боже. Ой, он, он просто всех превращает в животных. Просто. Во, все, давай, Спрайт. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Давай, Спрайт. Не подведи меня. Спрайт. Нет. Спрайт. Твари, они Спрайта убили. Что? Что? Ладно, за то, что она сидит на туалете, я похвалю ее. Эпический матч. Да, я согласен с ней, это был просто эпик. И я сейчас играю за хантеров. Наверное, я все таки проиграю. Так, я, я вижу там челика, давай быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Бежим, бежим. Ну что, кто не настоящий, кто настоящий? Тут 100% какие-то... Ты убил уже кого-то? В смысле? Ты чё? Читерша! Би Быстро! давай давай давай Я... Я... Перехват-перехват! Давай-давай! Эм... Лол! Давай! Вот так вот навелись! Давай наводись! Да! Отлично! Стоп. Да, что?! Быстрее-быстрее-быстрее! Давай! Я видел, куда они побежали! Давай, давай, мячик, мячик, стреляй, стреляй, мячик. Стреляй просто в него. Хорош. О, мячик, а что ты тут забыл. Хорош. Давайте. Просто бежим и обстреливаем мячик. Они просто офигевают, насколько я профессионал, ведь, да? Ну, куда ты... Это мормок. Лол, это же сам мормок, пацаны, просто. Все, минус мормок. Мормок, конечно, извиняй, но... Что? Что? Читеры, блин! Давай, давай его! Лови, лови! Да ты что, дурачок? Почему я в него... О, вот это жестко было! Хотя я... Не я его убил, но все-таки... Вали этот мяч! Давай, давай, вали его! Просто вали! Давай! Ну все, просто минус мяч... А мячик-то может быть? Не, да, может быть. Пошлите, короче, в портфельный класс. Так, вроде тут ничего странного нет. Эх, ты ж... Тварь, держи тебе. Вот так вот. Это снова Мормок. Что ты делаешь? Я тебя убил же. Мормок, блин, читер. Минус Мормок просто. Смотрите, все, просто сентация, сенсация, минус мормок, просто на ваших глазах, глазах я его убил. Мормок, блин, ну что, давайте, где кофейня тут? Вот, смотрите, я на холодильнике стою, и... и я молодец, а эти челики, которые со мной в команде, они нубы, а я всех убиваю просто. Так, так, так, так, так, а, тут должен, тут должен быть портфель, так. Вот давайте прыгаем, вот так вот, тактика банихопа, просто нет. Я слышал, он где-то в классе. Вот, лол, смотрите, мормок снова. Это, походу, третий раз мы убиваем этого дохлого мормока. Просто мормок никуда не сбежит, просто. Давай, стреляй в него. Все. Просто третий раз уже Мармока убиваем. Это просто нереальный контент. Мормок играет с нами и начинает просто возрождаться, как щита. В смысле, предмета выиграли? Я Мармока три раза убил. Что за фигня? Так, смотрите, короче, мы стали очень скрытым чувачком. И, наверное, вот тут вот спрячемся, серьезно, тут такая крутая нычка. Меня никто не должен заметить. Просто никто. Я вам отвечаю. Там, короче, О, блин, мне сейчас страшно. Они меня походу заметят. Черт, черт, черт! Беги, беги, Райан, Райан, беги, беги, Райан, беги, беги, Райан, Райан, Райан, беги! Беги, Райан! Чёрт, там туалет, мой друг! Там туалет! Я как-то... Я что-то нажал! Я не увидел, что я нажал! А! Я что-то вообще офигел. Короче, ладно, если вам понравился этот туалет, то тогда ставьте лайки, и этот туалет выиграет! Что ж, пишите комментарии!